Доверяйте заботу о своих вещах. Только лучшим! Присоединяйтесь к Фаберлик и получите в подарок набор для стирки из трех инновационных средств Faberlic Home. Концентрированный стиральный порошок универсальный, разработанный Фаберлик совместно с немецкой компанией, легко справится с обширными загрязнениями. Даже при низких температурах избавит вещи от зерости и желтизны. Жидкий кислородный пятновыводитель Extra Окси» поможет устранить с любимой одежды любые пятна и загрязнения, сохранив при этом цвета тканей. Электрокондиционер для белья «Защита цвета и волокон» – незаменимое дополнение при каждой стирке. Его особая формула с биополимером на основе протеинов пшеницы защищает волокна тканей и принты от повреждений и выцветания, сохраняет их изначальную яркость и белизну, предупреждает появление катышков и ворсистости и обеспечивает длительную свежесть белья. Как получить набор в подарок? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн. Второе. До 30 августа оплатите заказы на сумму от 1499 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас она будет ниже на 20%. В пересчете на валюты других стран это 599 гривен для Украины, 1575 сомов для Кыргызстана, 7499 тенге для Казахстана, 44,99 манат для Азербайджана, 224. 4,9 самонет для жителей Таджикистана, 449 лей для Молдовы, 45 белорусских рублей или 26,99 евро 99 центов для жителей Европы. И третье условие. С 31 августа по 20 сентября получите вместе с очередным заказом по новому каталогу набор средств для стирки в подарок. Но это еще не все. Если сделаете свой первый заказ в течение 24 часов после регистрации, то вас будет ждать еще один приятный